Всем доброго время суток. У меня видео на канале есть, где я показываю квадрокоптер. И много комментариев, где указывают на то, что у них не работает, не раздает квадрокоптер Wi-Fi. Телефон его не видит. Да, такая тема есть. Дело в том, что у того квадрокоптера, я ссылку на него дам в описании, SG906 Pro, у него частота Wi-Fi 5G. Соответственно, если телефон не поддержит эту частоту, то он его не увидит просто. Вот. Ну, у меня телефон, тоже спрашивают, у меня телефон, у меня телефон как, Redmi Note 9. Тоже ссылку на него дам в описании. Чем меня привлек? Привлек он меня довольно-таки хорошие камеры. Так, по крайней мере, было в описании. И на деле я... Проверил, все, все работает. Ну и то, что тут 5G есть. Конечно же цена. В моем варианте было 4 гектара оперативки, 128 гектаров гигабайт, как обычно говорят, жесткого диска. Разрешение камеры 48, 8, 2, 2 мегаписеля. Это соответственно 4 камеры. Вот. И фронтально 13 мегапикселей. Качество фото и видео получается довольно-таки неплохое. Довольно глубокое. Но я привык к фотоаппарату. Да, брал его, чтобы фотографировать, снимать в лесу. Но пока я привык к фотоаппарату, я не могу отказаться от зеркалки. Сейчас я покажу, как он фотографирует качество. Вот так фокусируем. Снимаем. ну вот все четко видно Сейчас. конечно это не зеркалка видео тоже неплохое относительно но 48 пикселей это для телефона конечно это мощно сначала было довольно непривычно такой большой телефон держать в руках Плюс Тут отпечаток пальца. Работает, срабатывает очень хорошо для включения телефона. Он находится рядом с камерой. И постоянно пальцы -то попадают. попадает. Это, конечно, минус. А вот так, в принципе, экранчик очень неплохой. Написано, что он даже содержит закаленное стекло. Горный горилла глаз 5, если я правильно прочитал. С мощным процессором НТК Hello 85 8 ядрами. 8. Парит с графическим ускорителем RM G52MS2 максимально 100 мегагерц. МГц. Ну, там оперативная память я говорил сколько. Модуль Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, wi 5 Герцовый и 24 Датчик МФС этот для оплаты gps навигатор, CLONAS. Много чего у него тут весел насыщенно всякими полезностями в конце я ставлю кстати примеры фото Вот реально очень замечательный макросъемка и обычная Самое полезное здесь большой встроенный аккумулятор на 5 микроампер Видите? ну и зарядное устройство соответствующее заряжает где-то часа за полтора а заряжает полностью не хотела делать обзор на этот телефон но народ спрашивает ну, я решил делать видео, просто небольшое видео на тот, на тот телефон, который я пользуюсь, который действительно работает с данным летательным аппаратом. Ссылку на него дам в описании, конечно же. Плюс не забывайте про EPN-сервис, если пользуетесь разными магазинами, интернет-магазинами. Там будет, кэшбэк даже не только связной Я покупал что-то свездное, да, телефон детский. Заказал через EPN. И мне вернули там чуть ли не 10% что ли, не помню. Каждак такой у них. Футляр, конечно, стрёмный, показывающий даже не хотел, хочется. Потому что, когда я заказывал, я просто не нашел. Пришлось здесь вырезать для пальцев. Сейчас, я думаю, футляры появились. Ссылку на футляр, поэтому я давать не буду.